Разберем решение 20 задачи второго варианта профильного уровня ЕГЭ 2015. Найти все значения параметра А, при каждом из которых уравнение имеет ровно два решения. Давайте начнем рассуждать. У нас имеется уравнение с логарифмами. Мы видим, что часть, которая возводится в квадрат, и часть без квадрата идентичны, то есть одинаковые. Давайте сделаем замену. Заменим на t сумму разность логарифмов. Логарифм по основанию 5 от x плюс 3 минус логарифм по основанию 5 x минус 3. Видим, что у нас разность логарифмов с одинаковым основанием. Значит, воспользовавшись формулой, мы перепишем это в один логарифм. Для этого нам подлогарифмические выражения нужно разделить друг на друга. То есть x плюс 3 деленное на x минус 3. Сразу же оговоримся и поставим ограничения для логарифмов. Так как подлогарифмические выражения всегда должны быть положительными, ставим два этих условия. И необходимо решить систему неравенств. Первым решением будет x больше минус 3, и во втором x больше 3. Находим общее решение, это x больше 3. Это область допустимых значений нашей функции. Теперь подставим то, что мы заменили t, в наше уравнение. Перепишем t в квадрате минус 7t минус 4а в квадрате минус 6а плюс 10а равно нулю. Видим, что получилось у нас квадратное уравнение относительно t. Нам необходимо найти такие значения a, при которых уравнение имеет два решения. Давайте рассуждать, при каких условиях квадратное уравнение имеет два решения. При условии, что дискриминант будет положительным. То есть в зависимости от дискриминанта у нас будет 3, возможно, три случая, когда d больше нуля, 0, меньше нуля, 0, d равен нулю. Уравнение имеет два корня. Здесь уравнение корней не имеет, и при дискриминанте равном нулю один корень. Так как t – это у нас не x, то мы должны посмотреть, какие из вариантов нам подходят. Смотрим, t у нас логарифм. Представим, что мы получаем какое-то одно значение t, и, подставив, приравняв это значение к логарифму, мы получим единственное значение x. То есть мы сведем уравнение к линейному уравнению. Соответственно, вариант, когда уравнение относительно t имеет один корень, нам не подходит. Соответственно, так же, как и вариант, когда квадратное уравнение корней не имеет. Соответственно, нам подходит вариант, когда дискриминант этого уравнения положительный. Теперь запишем, найдем дискриминант, запишем его. Это минус 7 в квадрате минус 4 умножить на вот это вот выражение. Это свободный член у нас. Минус 4а в квадрате, минус 6а плюс 10. Раскроем скобки. 49. Вынесем минус из этой скобочки сюда. Получится плюс 16а в квадрате плюс 24а и минус 40. Приведем подобные. Получится 16а в квадрате плюс 24а плюс 9. И вот это выражение должно быть положительным, то есть больше нуля. Перепишем его отдельно. Нам необходимо решить квадратное неравенство. Для этого нам нужно найти точки пересечения с Осью ОХ, ну то есть с Осью ОА в данном случае. И найти промежутки, когда. Данное выражение будет принимать положительные значения. Перепишем как уравнение. Найдем дискриминант уже для этого уравнения. Это 24 в квадрате минус 4 на 9 и на 16. Найдем дискриминант, он равен нулю. Соответственно, Здесь представлена формула сокращенного умножения, которую мы перепишем как 4а плюс 3 в квадрате равно 0. То есть имеется единственное значение а минус 3 четвертых. Отмечаем эту точку больше нуля да. парабола ветвями вверх касается вот в этой точке ну соответственно это все значения а кроме минус 3 четверти запишем это а принадлежит от минус бесконечности до минус 3 четверти и от минус 3 четверти да плюс бесконечность. Это мы сделали выборку, то есть при каких значениях А у нас вот это уравнение имеет два корня, то есть два значения Т. Теперь давайте запишем эти значения Т. Какие корни у нас получаются? Т 1 7 минус корень дискриминанта. Дискриминант – это вот это значение. То есть 4а плюс 3 в квадрате делим на 2. 7 минус модуль. 4а плюс 3 на 2. t2 будет аналогично только с плюсом перед модулем. Если мы начнем раскрывать модуль, по правилу, да, когда модуль положительный, когда модуль отрицательный, точнее выражение под модулем положительное и выражение отрицательное, то мы в любом случае получим два значения t. Это будет t равное вот этому выражению. Немножечко упростим. 7 минус 3, 4 минус 4а на 2. И разделим 2 минус 2а. Второе значение — это если мы просто снимем знаки модулей для обоих корней. Плюс да, 10. И получится 5 плюс 2а. Вот у нас получилось два значения t. У нас логарифм. То есть логарифм у нас равен либо вот этому значению, либо вот этому значению. Теперь необходимо решить вот этих два уравнения, то есть подставить эти значения к логарифму, и вспомнить, что у нас есть область допустимых значений для х. То есть нам нужно сделать, выбрать выборку сделать из А, которые будут удовлетворять условию ОДЗ. То есть логарифм от х плюс 3 деленный на х минус 3 по основанию 5 равен 2 минус 2а. Как бы мы решали, это 5 вот в этой степени равно дроби. То есть х плюс 3 на х минус 3 равно 5 в степени 2 минус 2а. Смотрим на это выражение и раскроем, ну то есть приведем к линейному виду и вырезим в итоге х. 5 в степени 2 минус 2а на х, минус 3 на 5 в степени 2 минус 2а, х плюс 3. Перенесем х сюда, а это значение вправо, и вынесем х за скобки. 5 в степени 2 минус 2а. Минус 1 равно 3. Вынесем здесь тройку за скобки. 1 плюс 5 в степени 2 минус 2а. И теперь найдем значение х. Это выражение. Разделим на вот это выражение. Получили х. И мы знаем, что х у нас должно быть больше 3 по условию ОДЗа. Разделим все на 3 по пи-части, ну, чтобы избавиться от вот этой троечки. У нас получится, что 5 в степени 2 минус 2а плюс 1, деленное на 5 в степени 2 минус 2а минус 1, должно быть больше единицы. Когда это возможно? Когда числитель больше знаменателя? То есть только в этом случае это возможно. Видно, что числитель у нас в любом случае больше знаменателя. И теперь у нас мы должны сделать условие, что знаменатель нулю не равен. То есть 5 в степени 2 минус 2а не должно равняться единице. Соответственно, 2 минус 2а не должно равняться нулю. И, соответственно, а не должно равняться чему? Единице. То есть а не должно быть равно нулю. Нуля. Это ограничение. Также еще необходимо какое условие поставить? Когда у нас значение будет положительным? когда то есть числитель у нас в любом случае будет положительный так как степень это всегда положительное число и плюс мы прибавляем тоже положительное число в этом же случае может получиться отрицательное число при некоторых значениях а да, когда вот этот дробь будет принимать значение меньше единицы. соответственно знаменатель у нас должен быть положительным решим также это неравенство то есть 5 в степени 2 минус 2а минус 1 должно быть больше 0. Необходимо решить вот это неравенство. Ну, так как мы уже решили неравенство с единицей, то а у нас должно, ну, запишем, 2 минус 2а больше нуля. То есть а меньше единицы. Аналогично нам нужно решить со вторым корнем. То есть когда t у нас равен 5 плюс 2а. То есть логарифм х плюс 3, деленную на х минус 3 по основанию 5, равен 5 плюс 2а. Мы проделаем ту же процедуру. Найдем х через а. запишем линейное уравнение я уже сразу перенесу числа в разные стороны получается x равен 3 5 в степени 5 плюс 2а плюс 1 деленное на 5 в степени 5 плюс 2а минус 1. Опять, это выражение у нас должно быть больше 3, потому что ОДЗ у нас х больше 3. Разделим обе части на 3 и получаем похожее неравенство, как и с первым корнем, больше единицы Опять, когда это возможно? Числитель у нас и так положительный. Знаменатель у нас должен быть положительным и неравным нулю. То есть достаточно того, что знаменатель будет положительным. Ну, то есть строгое неравенство мы прорешаем. Получится, что 5 в степени 5 плюс 2а ага. больше единицы. Единица это 5 в нулевой, значит показатели в степени сравниваются так же, как и сами степени, так как основание 5. Больше единицы. Соответственно, а у нас будет меньше минус 5 вторых. Теперь давайте соберем все решения, которые у нас были данного неравенства. Это а у нас принадлежит от минус бесконечности до минус 3 четвертей. И от минус 3 четвертей до плюс бесконечности. А меньше минус 5 вторых и а меньше единицы. Да, здесь знак больше, то есть надеюсь тоже больше. А больше минус 5 вторых и а меньше единицы. То есть вот у нас пересечение. Мы должны найти пересечение интервала. Минус 3 четверти, минус 5 вторых и единица. То есть здесь у нас, ну, скажем так, вся числовая ось, кроме самой точки. А здесь уже больше единицы, но меньше. Соответственно, решением неравенства будет этих два промежутка. То есть а принадлежит от минус 5 вторых до минус 3 четвертых. И от минус 3 четвертых до единицы.